Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36-4-7. Ну что, я спускаюсь в зал. Давайте. Спасибо за свет. А у кого есть вопросы, подходите. Подходите. Да, давайте вот сюда подходите. Я думаю, вот здесь, наверное, где-нибудь на ступенечках. Привет, выходи. Давай, ты первый будешь, возможно, если успеешь, если вот те парни не успеют. Не надо толкать девушку, видишь, не успел. В общем, давай ты пониже, а то ты очень высокий слишком. Во, нормально, тебе сравнялись. А, первому человеку поаплодируем, уже самый смелый парень, он сразу вышел, руку поднял. Как зовут вас? Кирилл. Кирилл, а с какой школы? 78-й Пушкин. 78-й Пушкин. Сегодня ваших нет, ты расстроен? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну ладно, ничего страшного, не расстраивайся, будет еще. Итак, твой вопрос для команд. Недавно пересматривая мои любимые мультики, я наткнулся на такой фильм, как Смурфики. И я задался такому вопросу: почему в фильме Смурфики только одна смурфета? Я просто не смотрел, это получается все смурфики, а она одна смурфета. Обалдеть. Столько вопросов прямо сразу. -ка. Я надеюсь, что команды смотрели этот мультфильм. В принципе, и не важно, да, ведь вопрос собственно, все понятно. Итак, жюри, я буду, может быть, иногда говорить, а иногда забывать. Но без шуток, по-моему, все знают. Итак, кроме кроме шуток. шуток. Прости. Сейчас решимся, давай. Почему в фильме «Смурфики» только одна смурфета? Но синих мужиков я часто вижу, а вот синих баб нет. Спасибо. Дальше команда без названия. Давай еще раз. Почему в мультике «Смурфики» только одна смурфета? Хорошего понемножка. Вот. А, так, еще есть ли у нас ответы? А ты вообще сам задавался этим вопросом? То есть есть у тебя ответ какой-то в голове хотя бы? Вот поэтому и спрашиваем. А, то есть все понятно, то есть ты пришел за ответами. Все правильно. Есть вопросы, приходи на КВН. Действительно. Видите, кому-то даже понравилась шутка. Но это не шутка на самом деле была. Итак, баклажан, давай. Потому что две смурфеты не бывает. Спасибо, спасибо. Но сначала ждем вопроса, пожалуйста, баклажан. Так, есть еще. Давайте полегче. Ну... Почему в фильме «Смурфики» <с> только одна смурфета? У нас в команде тоже одна смурфета. Это я. Спасибо. И... Хат номер три. Да-да-да, я помню. Почему в фильме «Смурфики» только одна смурфета? Хватит уже мультик смотреть, а? Заведите смурфету и все, ну... Вы не представляете, как вы его задели немного, вот он прям такой, <смех> Так, а я... Какая-то у нас команда? Дельфинчики. Дельфинчики, давай. Почему в фильме «Смурфики» только одна смурфета? А у вас в Пушкинском лице все мультики смотрят. Они развивают раз. Все, все, спасибо, не отвечай ему. А, итак, Баклажан, снова давай еще раз. Почему в фильме «Смурфики» только одна «Смурфета»? Но если бы было два человека с одним и тем же именем, это бы наталкивало на скудаумие авторов. Спасибо. Спасибо огромное, да. Спасибо, мы продолжаем. Давай, ты тоже вниз, что-то все высокие подошли прям. Падик. как зовут? Артём. Артём, часто ходишь на КВН? Да. Сам. На все игры? Да, на все игры. Сам играешь, в какой команде? Мяу. Мяу? А... Во, видишь, есть болельщики, это круто. Итак, давай, ты, ты играл в разминку хоть раз? Да. Любишь? Да. Отлично, давай тогда, задавай вопрос. Что же нужно сделать, чтобы телеграм заблокировали? О. -о, -о. Итак, хата номер три. Давай. Что же нужно сделать, чтобы Телеграмм заблокировали? Э -э, ну, мы подумаем над этим обязательно. <связать> <связать> Я тебя услышал. И запомнил, видимо. А, давайте, поглажан, вопрос. Что же нужно сделать, чтобы Телеграмм заблокировали? Ага, отлично. А у тебя тупит Telegram? Нет. У тебя есть Telegram? Хорошо, такой вопрос. Есть. Все нормально, да? То есть. Или ты Ты прокси установил? Че это такое? Все, забудь. Забудь. А вот, собственно, давай. Что же нужно сделать, чтобы телеграм заблокировали? Ты мою телегу не трошь, мне еще домой ехать. Спасибо. Двигаемся дальше. Полегче. Полегче. Сначала вопрос. Что нужно сделать, чтобы телеграм заблокировали? А зачем его блокировать? А то мне бабушка из деревни телеграммы отправлять не сможет. Ну там пирожки всякие. Спасибо. Я думаю, что все. Спасибо огромное. да. Поаплодируем команду. Мяу! Привет. А, как зовут? Ренат. Ренат, любишь КВН? К сожалению, да. Это как-то связано? Да? да, серьезно? Не рассказывай. Итак, давай, вопрос лучше. Меня в Челнинском КВН называют Элишом. Скажите, почему? Тебя в Челнинском КВН называют Элишом. Ты хочешь узнать, почему? Чувак, держись. Возможно, никто не выйдет просто. Итак, хата номер... Да, все правильно, хата номер три, давай. В Челнинском КВН меня называют Элешом. Почему? Уйди мой пирожочек! Спасибо, полегче. Сначала вопрос. В Челнинском КВНе меня называют Элешом. Почему? Слышь, Элеш, тебя, походу, уже откусили. <связь> Спасибо, баклажан. Подожди, вопрос. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? У тебя тут такая пимпочка. Он посмотрел реально. Кроме шуток. Без шуток. Кроме шуток. Давай. Давай, Элиш, Элеш. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? Элиш, ну ты пряник. Дельфинчики. Вопрос. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? Потому что тебя можем продать цыганам за 20 рублей. Спасибо. Без названия давай. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? Чебурек слишком длинно. <связывая> Чебурек слишком длинно. Ну что ж, спасибо, Элиш. Надеюсь, ты получил... Э а, нет, стоп, простите. О, о, здесь. Здесь прям смотри. Ну давайте еще раз, полегче. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? Главное, чтобы не с вокзала. Кроме шуток, а теперь уже в парике, девушка, давай. В Челнинском КВНе меня называют Элишом. Почему? А меня вообще яйцом зовут. Я думаю, вы скажете, и тебя вылечит, и меня вылечит. А, баклажан. В Челнинском КВН меня называют Элишом. Почему? Короче, я тупой. У тебя, как у Лиша, пупок наружу. Не смотри, он шутит. Да-да, я... я понимаю. Все, спасибо огромное. Давай, возвращайся. Все подписывайтесь в Инстаграме Элиш. Ой, давай теперь я пониже встану. Или я еще дальше что Как тебя зовут? Диляра. Деляра, слушай, а ты в школе учишься? Да, первый класс. КВН играешь? Нет, но моя сестра играет. Я так и подумал. Ты очень похожа на Лейсан. А, это моя сестра. Сестренка Лейсан. Смотрите, как похожа. Прям копия. Скажи, построились придурки, скажи громко. Нет. Все, молодец. Ты, ты молодец. Пускай сестра так говорит. Итак, давай, твой вопрос. Э, моя сестра играет в КВН, и как мне тоже вот играть в КВН? Ага, то есть твоя сестра играет в КВН. Поехали, друзья, ответы. Давай, полегче. И вопрос еще раз. Как я тоже могу играть в КВН? Научись кричать, как твоя сестра. Хороший ответ. Дальше баклажан, давай. Еще раз. Полностью вопрос, давай есть, можешь. Моя сестра играет в КВН, как я могу тоже играть в КВН? Посмотри на лишать тебе это надо. Он сейчас плакать началось, честно. Громко очень. За дверь убежал. Ну как убежал? Прям убежал? Целительный ответ, конечно. Все-все, вернись, все хорошо. Все нормально. Итак, кроме шуток, давай еще раз вопрос. Моя сестра играет в КВН, как мне тоже играть? Как, как? Для кого ступеньки делали, а? Вот так. А, полегче, еще раз. Моя сестра играет в КВН. Как мне тоже играть? Ну, солнышко, я же тебе говорил, это не твоё. Иди домой, дома поговорим. Ничего себе. А -а Дальше, дельфинчики. Моя сестра играет в КВН. Как мне тоже играть? Остановись, не делай этого. Спасибо. А -а хата, да, хата номер три. Моя сестра играет в КВН. Как мне тоже играть? Все? К сестре отведут сейчас. Команда КВН, хата номер три. Спасибо! Тебе понравилось? Да. Видите? Так, все, спасибо, да? А, есть, извини, я без шуток, ай, без названия, прости. Моя сестра играет в КВН, как мне тоже играть? Подружись со мной. А, собственно, сестра. Вот, а, ты за кого сегодня? Да, я понял. Давай, кроме шуток, еще раз вопрос. по ты играешь в КВН, как мне тоже играть с тобою? О, поем! побей кого-нибудь! Спасибо большое тебе. Я надеюсь, ты получила ответ. Возвращайся, давай. Вот здесь вот за тобой, молодой. Не-не, поднимайся, поднимайся, чтобы тебя видели все. Давай. Как тебя зовут? Эрик. Эрик, сколько тебе лет? Шесть. Шесть. Поаплодируем Эрику. Шесть лет. У тебя серьезный вопрос? Не знаю, как на это ответить. Тогда просто задавай вопрос, Эрик. Зачем нужен КВН? Согласен, я бы тоже не смог ответить на этот вопрос сразу. Зачем нужен КВН? Итак, э -э, хату номер три. Давай. Зачем нужен КВН? Э -э, не знаю, как на это ответить. Спасибо. Смотри, они все загнались. Они все серьезно, айда разойдемся. что нам? Зачем нам это надо? Айда домой. Ого, хоть Беренгу ты понимаешь это? Нет? Скоро берегуокута, они КВН играют. Полегче, давай еще раз вопрос, Эрик. Зачем нужен КВН? Ну, Руслану же надо как-то зарабатывать, ты подумай. Понимаешь? Я на это живу. Дельфинчики. Зачем нужен КВН? Ну, <свят> да. <свят> Тебя шестилетний понял. Это тоже достижение. А, баклажан, давай. Зачем нужен КВН? Чтобы было смешно, позитивно и весело. Спасибо. Спасибо большое Эрику, да? Поапло... Есть ответ? Давай, вот без названия команды. Тебе нравится она? Ладно, ладно, все. Я понял, все, все. все. Итак, вопрос. Зачем нужен КВН? Чтобы уроки прогуливать. И тут Эрик, Сердце Эрика растаяло. Я хочу на КВН. Спасибо, Эрик. А, есть еще. прошу прощения. Хату номер три, давай. Зачем нужен КВН? Чтобы такие, как Лисан, били нас. Спасибо. Спасибо, двигаемся дальше. Давайте, вот, девушка, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Даша. Даша, отлично. Даша, никаких дополнительных вопросов. Задавайте свой вопрос. У меня такой вопрос. Куда Рафаэль унес кости? Надеюсь, он сейчас не подавился этими костями резко. Куда Рафаэль унос, унес кости? Итак, отвечает команда ⁇ Полегче ⁇ Давайте. Куда Рафаэль унес кости? Но актеру надо же как-то питаться. Спасибо. Конечно. А, без названия, давайте еще раз. Куда Рафаэль унес кости? Элишу. Баклажан, давай еще раз вопрос. Куда Рафаэль унес кости? Мне отдал. Ага, спасибо. Дельфички, давай. Ответьте, пожалуйста, куда Рафаэль унес Кости? Я бы сказал, что в свою конуру, но да. Полегче. Тот же самый вопрос: куда Рафаэль унес Кости? А ты что так переживаешь? Твои что ли? Не, не переживай, она на всех наезжает, так что. А, баклажан, давай еще раз. Куда Рафаэль унес кости? Если игральные, то наверное в тюрьму. Ну она же на паблике такие подписаны, о чем? Все нормально. А, давайте, кроме шуток. Повторяю вопрос: куда Рафаэль унес кости? Не кости, а Константин. Он домой пошел. И без названия. Куда Рафаэль унес Кости? Рафаэль суп готов? Спасибо. Я думаю, вы никогда еще слово кости так часто не говорили. Спасибо огромное. Двигаемся дальше. Нам сколько вопросов еще? У вас есть вопрос? А вне очереди. Учителя и директора в очереди. Поаплодируем, друзья! Вопрос такой. Работает, да? Слышно? Дорогие, вопрос, наверное, скорее к жюри. Вы сомневаетесь, господа, что баклажан лучший? А, о, баклажан сразу вышел. Давайте еще раз повторите вопрос, пожалуйста. Андрей, ты сомневаешься, что баклажан лучший? Вы так над жюри стоите, как будто батюшка говорит или бог. Конечно, они не сомневаются. Есть еще ответ, кроме шуток. Давайте еще раз. Молодой человек. Я так понял, вы хотите посомневаться, что баклажан лучший? Но мне баклажан не очень нравится. Я больше кабачки люблю. Спасибо. Дальше без названия. Вы сомневаетесь, Мадам? Чтобы баклажан лучший. Можно еще раз на корейском, для Эльнара? <реклама> Он уже кореец почему-то. Итак, а... Да, дельфинчики. Давай, Давай, дельфинчики. Дельфинчик сомневается, что баклажан лучший. Он сзади жюри просто пистолет поставил. Конечно, не сомневаются. Спасибо. А, хата номер три. Нет, я еще сейчас я, дорогой, ты всем рассказал, что бак... Менделеевский рассказал, что баклажан лучший. Насчет Менделинска я не знал, я из Чечни вообще. Молодец. Полегче. Вы сомневаетесь в том, чтобы казан лучший? Да, я сомневаюсь. Это законченное предложение. Я думаю, что это законченный вопрос. Спасибо огромное, огромное спасибо... Нужен еще вопрос? Ну, там столько людей, они... А, давайте один. На суефа? Нет, конечно, она первая в очереди. Да, простите, действительно, то есть... Как вас зовут, счастливая девушка? Настя. Настя, вы кайфуете от того, что ты стоишь? Настя, это ваш парень? Нет. Ну, а вообще, нравится теоретически? Мы даже не посмотрели на него. Все, у тебя нет шансов, вообще никаких. Нет, нету, нету. А, да? Ладно. Но задашь ей потом, ладно, после игры. Итак, ваш вопрос, Настя. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосал пылесос? Обалдеть. Чувак, уходи, она сумасшедшая, я тебе говорю. Тебе нравится сумасшедшие? Тогда стой. Просто она в какой-то момент развернется, тебе пощечину даст. Типа, чё пялишься, урод, там, не знаю. А, без названия. Итак, ваш вопрос еще раз. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Это надо спросить у фиксиков. Ну, они фиксиков смотрят, они маленькие. Давайте поаплодируем, этот хороший ответ. Итак, баклажан, еще раз. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Ну, пылесос не я, шансы есть. Спасибо. Дальше у нас дельфинчики. Есть ли... Подождите. Ч ⁇ ты пялишь? Видишь, напрягаешь ее? Она волнуется все же, дрожит. Давай. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Ну я же после такого поцелуя выжил. О. Полегче. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Нет, это законченное предложение. Спасибо. И кроме шуток. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? <свят> Мой не выжил. <свят> Еще один ответ без названия. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? А пылесос какой фирмы? А, есть дано? Там есть в дано это информация? Нету в дано, там только эта информация. Решайте эту задачу, да. Хата номер три. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засесет пылесос? Если хомяк такой, то у пылесоса шансов нет. Спасибо. И баклажан. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засесет пылесос? Так вот, какие задачи теперь у детей в школе, да? Да, на геометрии решаем. Спасибо. На геометрии, говорит, решает. Ну все, спасибо огромное! Чувак, ты молодец, дождался. Иди за ней быстрее. Ну, Выслушаем его, да, Ну, А, есть? О, стоп, стоп, простите. Да, Настя, по-моему, да? я Правильно, помню, Настя? Все, еще один ответ, давайте. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Не, ну ты подумай, тебя пылесос засосет, ты выживешь, нет? Нет, вот и он нет. Вообще все разжевал. Спасибо огромное, спасибо, Настя. Давай, хата номер три. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Я вот не знаю, да, но мне все интересно было, что вот тут парень хочет задать? Пропустите его. По многочисленным просьбам, возможно, давайте. Это у нас без названия. Есть ли шансы на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? Ну, не знаю. Нет, только засос будет, нет. Спасибо. И баклажан. Есть ли шанс на то, что хомяк выживет, если его засосет пылесос? А если я засосу пылесос, он выживет? <свес> а, спасибо огромное Анастасии. Ну что, ну молодец, давайте поаплодируем ему. Он такой настырный парень, настырный парень, но тебе не повезло, да. Нет, конечно, я не мог бы этого сделать. Как тебя зовут? Меня зовут Паша. И я хочу задать вопрос, интересующий большую часть мужского населения. Надеюсь, может, ты на ухо сначала скажешь? Ну ладно, давай, не не я шучу, все, давай. Если про Настю, то спрашивай. Не про Настю. Видите, да, я один стою. Как найти себе девушку? Давай. Вопрос. Как найти себе девушку? Ну, я тоже Настя, сейчас -а -а. О. -о. Ну, у тебя есть шансы? А, дальше, полегче. Как найти себе девушку? Не, ну я могу. Полегче, спасибо. Баклажан, еще раз вопрос. Как найти себе девушку? Ну, видимо, твоя тактика стоять сзади девушки не прокатывает. Ищи новую. Да-да, <плес> надо совершенствоваться, согласен с тобой. Двигаемся дальше без названия. Как найти себе девушку? Кого ты обманываешь? А... Ну, она что-то другое имел в виду, ты просто не понял. А... Кроме шуток, давай. Как найти себе девушку? <смех> <смех> Совместное творчество, спасибо. А, дальше у нас а, полегче еще раз. <смех> как найти себе девушку? В смысле найти девушку? Мы вообще-то не расставались, это была пауза. Длиною в год, наверное, я не знаю, такие паузы бывают. Дальше баклажан. Как найти себе девушку? А как с мурфиком найти себе девушку, если смурфета одна на всю деревню? Это без названия, спросили не я. Спасибо. Двигаемся дальше. Дельфинчики: Как найти себе девушку? На, забирай. И крайне заключительный ответ в разминке без названия. Как найти себе девушку? Поищи в приложении «Телка 2 ГИС». Да, на таком заканчиваем. Ну ладно, огромное спасибо тебе, всем командам, друзья. Поаплодируем всем, кто задавали вопросы, командам за ответы.